Гости из города Минделис. Команда КВН Хата номер три. Аплодисменты. Добрый вечер с вами команда КВН Хата номер три. Всем привет! Так, ребята, вы что-нибудь приготовили? Да, я. Песня про Менделеевск. Это не город, это село. Я туда не вернусь никогда, ни за что. Там нет ни роддома, там нет ничего. Потому что наш город полноел. что-нибудь покажет у нас есть кое-что с этиком представьте человек математик а, ну я считай пришел считаю да, я считаю ему говорю, считаю это что у тебя пример он говорит да говорит посчитай я что взял посчитал человек пожарник но он говорит, э, то, что она говорит это, он говорит, типа, то, что она говорит. Ну, я чё, я взял обоих, потушил? Представьте, человек-масленица. Ну, <связывая> блин... <связывая> Ну, блин, я пришел на Масленицу, смотрю, там блины лежал, взял, блин, все съел. А теперь представьте, что человек-масленица, человек-пожарник и человек-математик объединились в одном человеке. Ну, он блин, говорит, что это? Говорит, что, блин, это, считай, китайцы, что ли? Я говорю, нет, он просто лимон ест. Ладно, ребята, давайте просто начнем песней. Здесь сегодня собрались мы все Чтоб посмотреть громкий момент, Как дерутся за победу в кафе Знаем, что нас поддержат многие И будут громко хлопать нам Ведь перед вами вновь стоит хата. номер три О блин, парня походу почки отбил. Смотри, какой там ведущий стоит. Он мой. Нет, он мой. Нет, он мой. Мой. Нет, мой. Мой. Вот сейчас подойдем и посмотрим. Нет, он твой. Нет, твой. Нет, твой. Забирай, его. пожалуйста, забирай. Армянская гадалка. Здравствуйте. Здравствуйте. Можете мне немножечко погадать? Конечно могу. Снимай футболку. Снимай, снимай. Любит, не любит, любит. Набережные челны в 2038 году. Ну что ж, и сегодня, 23 марта, мы открываем новый КПУ. Аплодисменты! <социт> любит, не любит, любит, не любит, любит все-таки любит! Любит, да, все-таки да. <социт> у меня еще один голос остался. В сельском магазине Здравствуйте, можем, пожалуйста, 30 яиц? А, блин, закончились А, минутку, подождите, пожалуйста Матурым 30 яиц Давай, Матурым Раз, два, три, четыре, пять, шесть 29, одного не хватает Давай, Матурым надо надо все вот ретиц еще грудную кур... куриную грудку приходите завтра Рафаэль все-таки реально классный. Ну так подкати к нему, блин, а что сказать? Рафаэль ты такой красивый, бла-бла-бла. Рафаэль ты такой красивый, бла-бла-бла. Аделя! Ну блин, скажи там, Подожди, думаю, так. прям так сказать? Ну, так скажи, Рафаэль ты. Адель, ну! Смотри как надо! Рвель, ты такой! Такой шлак! Настя! Так, девочки, чего вы несете вообще? Подождите, я спасу ситуацию! У меня есть подарок для членов жюри! Опять шашлык? Нет! Так, давайте просто закончим песней! Если качаешься так с головой, значит все вышло четко Вас качает нашему злой поршошит посотка Танцует, квартира моя Смотрите, как чувствуем ритм Наши шутки дарят кайфы И заставят тебя, и тебя и тебя зажигать дута Ну а с вами была хата номер три Спасибо You're